Добрый день! У меня в руках набор для поверхностного гликолевого пилинга Optima. Мы его разработали с учетом многолетней работы в сфере косметологии. Я, Лазовская-Дарья, как врач-косметолог, прекрасно понимаю, что зачастую пилиги в кабинете косметолога могут быть агрессивны и должны применяться строго по показаниям, и гораздо чаще мы используем поверхностные гликолевые пилинги, потому что они могут решить большое количество эстетических проблем кожи, таких как пигментация, неровный цвет лица, расширенные поры, мелкие морщинки много многое-многое другое. Но... По разным причинам не у всех есть возможность посещать часто косметолога и делать ну, целый курс поверхностных пилингов. Поэтому, собственно, наш набор, он помогает решить эту проблему, и вы можете дома сделать... Пилинг не уступающий по эффективности профессиональному пилингу в кабинете косметолога. В нашем пилинге есть предпилинговый лосьон, который может использоваться и ну, должен использоваться как предпилинговый, как предпилинговая подготовка, пилинги, это ну, все рассчитано на 10, на 10 процедур, и постпилинговый уход в виде маски, восстанавливающей в саше. И на обратной стороне пилинга есть четкая инструкция, следуя которой вы можете достаточно легко сделать процедуру поверхностного пилинга, экономя при этом время и деньги.